Вся там философско-политическая борьба, которая шла вокруг этого, там письмо Хрущеву этого Памира лидера итальянской политической партии щитулиенко. Ну там целая была интересная история. Это пугает стол коротко. Спасибо. У меня есть вступление. Ну, ага. У меня в принципе есть так заготовленный в голове а, модель обсуждения. Как связать воедино эти два текста. Текст проблему и текст да, Ильенкова. Мы уже начинаем. Ага. Я зачитаю вступление, которое подготовил, чтобы в общих чертах описать ход обсуждений, который в моей голове протекал, когда я вообще предлагал этот текст в группе на Фейсбуке. Итак, сегодня мы обсуждаем текст, выделенный как текст проблема Советский интегральный интеллект. Так называется текст исследователя на сайте. В то время как в связи с этой статьей высказывались предложения переосмыслить весь накопившийся фонд работ советских философов, как их отдельных представителей, так и всех значимых философов в период с 1923 по 1998, кажется, год, мне интересна интегративность как основной лейтмотив, как тему, имеющую возможность включить в себя, как имеющиеся взгляды на проблематику части целого из прошлого, то есть в конкретно нашем случае это текст Эвальда Васильевича Илинкова к докладу о Спинозе. А значит, таким образом зацепив, хоть косвенно, через посредничество прочтения Спиноза Илинковым еще и ранние вдохновения на эту тему от Спинозы, что, как мы увидим далее, включает в себя еще и противопоставление позиции Спинозы так называемым в тексте Илинкова позитивисту. Но эта тема также проявляется актуальной, и для нашего времени выраженная настоящей текстом проблема «Советский интегральный интеллект», опирающимся на работу тоже советского философа Шейнина «Интегральный интеллект» 970 года, что в купе в моем представлении, может быть интерполировано для обсуждения описания нынешнего общественного взаимодействия вплоть до открытия возможностей к спекуляции о структурах общества нарождающегося, что может также трактоваться, как документация взглядов собравшихся сегодня относительно того, что мы пока на время назовем искусственным интеллектом, опять же на время, проведя знак равенства между ним и интеллектом интегральным из текста проблемы. Можно один вопросик? Ну, понятие интегративности можно немножко раскрыть. Интегральный интеллект, насколько я понял, а я с этим термином встретился впервые, собственно, в тексте проблемы, то есть советский интегральный интеллект. Почитав про это явление, я так понял, что это название для метода, который в себя включает и психологию, и философские какие-то течения, который появился в Америке и, в первую очередь, связан с именем Кена Уилбер, который продвигает его как собственного изобретения метод, так называемый интегральный метод. В данном прочтении интегративность — это, по сути, движение к... Ну, как можно понять из описания этого метода на сайте «Эрос и Космос», откуда взят сегодняшний текст, Явление, которое ставит своей целью указание цели работы деятельности человеческого общества в объединении различных активностей деятельности общества в различных сферах научной, культурной с целью объединения в каком-то будущем, можно сказать, наверное, даже утопическом обществе. Правильно, я понимаю так, что процесс этого ⁇ это, скажем, гибридизация человеческого разума с машинами, развитыми до квантовой сложности. Я бы сказал, что такое прочтение вытекает из текста проблемы, которые мы сегодня будем обсуждать, и в первую очередь как раз-таки связано с взглядами автора этого текста на книгу интегральный интеллект Шейнин. Но сам по себе метод, в первую очередь, скорее подразумевает работу человеческих обществ внутри себя, то есть не подразумевая какие то ни было технологические устройства. Но вообще Шейнинс берет, не берет это, это название из американской традиции, ее еще и не было так. Это, соответственно, он берет это из традиции, но ну, сейчас она называется космизм. Ну а вообще это традиция а, как бы научной аналитики, не, не устроенной на природном сверхдетерминизме. То есть как бы в тот момент, когда субъект перестал мыслиться как буржуазный субъект, который локализован э, биологически в социуме со своими э, способностями мышления, то есть себя наблюдать, э, и стало видно э, вот, в революционной ситуации, что мышление и интересность каким-то образом иначе связаны. Появилась серия теорий, да, вот как бы от Вернадского до, знаю, до, до ранних социологических теорий, даже ну, Фрейда Марксизм, которые говорят, что между ситуацией, а, между мышлением и природой сложные взаимодействия, которые не подчиняются классической логике, соответственно, запускается какая-то новая модель. Связей. И дальше эта модель связей, ну как бы обсуждалась там всякие философские дискуссии 20-х годов, собственно, как в основном они закончились тем, что была задавлена сложность, и философия перешла на уровень, ну как бы лингвистического поворота, то есть идеологического, и в качестве, ну вот если... В традиционной э, теории лингвистического поворота, Хайдеггер, Витгенштейн, э, там граница была поставлена как, как невозможность говорить, значит, несуществование и говорить не надо. То в нашей традиции туда подоткнули э, объект, как бы природный объект. Э, но это был конец вот этой, по-моему, традиции. Э, Сложного, этих сложных взаимосвязей, которые начались уже потом после 68-го года, а еще больше после 90-х годов. То есть как бы идея в том, что как только мы снимаем позицию природа, культура, объект, субъект, мы снимаем частоту классической аналитики. Нам врывается большое количество вот этих непонятных гетерогенных связей. Там, не знаю, телесная, политическое, э, психическое, технологическое, и э, подойти к этой теме, ну, а поскольку в советской истории вообще-то буржуазные субъекты, и биодетерминизм были сорваны вообще революцией, то эта традиция все время шла, даже забитая в 30-е годы, она все равно существовала и воспроизводилась в виде там комплексной логики Зиновьева 1953 года, и э, тут идея в том, чтобы эту традицию как бы вернуть, не забыть, потому что то, как она вышла в 80-е годы, Уилбер, я, я не знаю, по-моему, это 80-е, она не достигает той радикальности Потому что там остается еще элемент биодетерминизма, который потом переходит в трансгуманизм через реорганизацию вот этих атомических индивидуальностей, атомизированных. В общем... Но Шенин, я так понимаю, предлагает вот эту вот сложность как раз-таки интерпретировать, ну точнее как не интерпретировать, а заключить ее в машину, ну то есть в кибернетическом, пытается сопоставить сложность, появляющуюся при снятии субъекта-объекта, то есть телесности и, допустим, ну, духовности, к примеру, пытается предложить вот эту вот ну, кибернетику, там какую-то теорию системную. Использовать как инструмент для объяснения этой сложности. Uh -huh. Ну и там возникают э, сразу две проблемы. А, Во-первых, э, в чем находится эта сложность, да, проблема единого. Э, э, Тут и Внутренняя как раз сложность да, это разделение э, внутри какой-то плотности. Да? И тогда возвращается. Опять, как говорит Ильенков, это позитивистская идея а, картезианская классического разума, а, и сразу вопрос, а с чем она будет работать, классический разум? Сразу возвращается самоданная природа. А? Ну, наверное, сама парадигма кибернетики на, на, на тот момент она как бы вот возвращала к, к этой логической пози позитивистской цепочке. Потому что как кибернетика, просто линейное программирование. Сейчас там вроде как начинают говорить о вот как -то, то более аналитической системе в виде artificial intelligence все прочего. Мне кажется, как бы сама фаза науки накладывала некое ограничение. Кибернетика, то есть, как бы, -то -то, -то, скорее всего, был впереди. <laughs> впереди вот... Своего то, времени? Да. То той точки как быть, технологической, <последствия> которую Советский Союз на тот момент достиг. Поэтому он не был. А Пропуская э, солидную такую часть э, текста. Не знаю, как, как, как верно, давайте определимся, как верно говорить. Еленков или Ильенко? Ильенков. Пропускаю очень большую часть э, выкладки Ильенкова по поводу вот этого дуализма Спиноза-Дикарта. Можно сразу тогда выделить вот этот вот его главный в этом тексте конфликт между позитивизмом и спиназизмом Так вот, кибернетическая как раз, то есть логика программирования, то есть логика человеческого антропологического конструирования, она приписывается как раз позитивистской позиции с целью, как, опять же, в тексте Ильянкова э, говорится, с целью конструирования логической картины мира. Тогда как спиназизм, опять же, с его точки зрения, э, идет другим путем, через тот самый э, синтез части и целого, то есть через оформление какой-то э, новой формы взаимодействия между субъектом и объектом, э, которая заключается в осознании, части целого и целым части. И тогда э, вход уже вступает не конструирование логической картины мира, а реконструирование картины целого. Э, в таком контексте логическое программирование, ну не, не, не логическое программирование, а просто программирование в целом, может выступать тем, что, допустим, писатели... В середине 20 века называли, ну как, э, афоризмы Марка Твена по поводу того, что, э, Но это не 20 век, конечно, э, по, по поводу того, что писатель это человек, который просто переставляет э, слова местами в предложениях, опуская цитирование. То есть, по сути дела, что все уже дано, что все слова уже написаны. Э, возможно, это можно также приписать еще и некой постмодернистской логике, как логики культуры, лоскутного одеяла. Все слова уже написаны. Мы можем только переставлять эти слова местами. А в логике программирования в таком случае все уже запрограммировано. Мы можем только выискивать закономерности и ре... воспроизводить их. В логике, которая с точки зрения, опять же, спиназизма позволяла бы нам воссоздавать части целого с целью познания все более глубокого этого целого. Да, с той поправкой, что он, конечно, для него слово синтез лгательное, ну, по этому тексту. Он, конечно, называется синтезом да, эту, эту линейную цепочку тезисов. А, и, и Наступает и... на стороне аналитики. То есть аналитика для него как бы, на пляже так целого, а не частей. Ну да, согласен. Другими словами. Если заменить реконструирование на конструирование, были то, то же самое. То есть фактически он занимается, как бы он продвигает конструирование. То же самое конструирование, только как бы немножко другое. Но все-таки для него основной, основополагающей фундаментальной идеей является идея спиноза о субстанции. О субстанции... Да, как... так вот, извини. Просто это мой вопрос. Мне казалось что там идея субстанции, то у него не раскрыта. Вот там отчасти, о целом тривиальные вещи говорит известные в древнейших времени. Ничего нового. А субстанции он упоминает и все. Нет, я не прав? Основывает на субстанции валидность логики спинозы то есть точно такую же э, ценность, онтологическую, как и э, логику позитивистов. Начиная с Ньютона. И как из, из, из, из субстанции это вытекает? Субстанция это идеология, как. Идеология. Как из субстанции вытекает эта логика? Как Там, э, не причина самой себя. Так каза Суи. Это субстанция, да? Соответственно, если есть нечто, что существовало всегда и будет существовать всегда, любое конструирование будет, ну, можно рассматривать в таком случае, как часть этой субстанции как работу с логическую, операционную работу с, по сути дела, снова и снова воспроизводящим себя во времени некоторым субстантивным объектом. Субъект в таком случае является частью этого объекта. То есть, -то. таким образом, если мы противопоставим субстанцию спинозы как э, субъекта, из которого нет выхода, который является, по сути дела, общим, э, общим пространством для работы любого объекта. Ну да, мировой дух. То в нем э, логическая цепочка, при том, что она может существовать, при том, что позитивистская там причина-следствие, может существовать в этом измерении. Могут наблюдаться также и связи иного характера. Не причинно-следственные, а какие-то иные. Там есть два ключевых слова. С одной стороны, манизм. То есть манизм вводится как противостояние спинозы э, Ньютону с Декарту. А, в чем принцип э, монизм и дуализм? Да? Дуализм различает э, процессы, рациональность, э, интеллект и э, существование. Соответственно, нужно занять какую-то позицию, допустить другую и выбросить их за э, как бы пределы достоверности занять аксиоматически. Он так и говорит, что вот как бы у Декарта нет другой возможности, кроме как принять, ввести аксиоматику о различии двух природ. Когда вводится эта аксиоматика, то она вводится, это смешно говорит, не от болды, но откуда-то, да? Потому что ее проверить никак невозможно. Эта аксиоматика вводит логику линейности. То есть аксиоматика вводит ложную причинность. Если у нас дано, дана там природа протяженная, она должна выдать, как, ей нужно приписать причину, чтобы она пришла к природе интеллигибельной. И дальше вот этот процесс выстраивается, по-моему, тоже у него как... Электрическая сеть прямого соединения, да, которую вот перережешь и она не будет работать. Соответственно, проблема в том, насколько вот эта модель интеллекта э, име, э, релевантна, да? и вот там есть, по-моему, вот пример. в статье про Шейна да, есть пример, что неврологи и космологи пришли к программистам и говорят, как нам это сделать Ильянко устойчивую машину. Как, а, да, как сделать устойчивую машину, те построили линейную логику. Mm. И это не... Вы нам показали, как мозг не работает. Да? Mm. Соответственно, в чем проблема? Как запустить параллельные связи? Параллельные связи не запускаются на заведомо установленной аксиоматике и на цели, потому что причинность тогда не запускается от балды аксиоматически, а она порождается внутри вот этих параллельных связей. То есть если а, все она порождается внутри, помню, там был какой-то интересный ход, нет, ну просто причинно-следственная цепочка, не, нет, именно цепочка. То есть на каждом шаге образуется новая причинно-следственная связь. А не так, что исходная причина, а есть целевая причина. А, тут я как бы поняла, а вот. вспомнила. Для того, чтобы сделать параллельные связи, ну, и у нас больше нет, надо отказаться от основания, от вот этой заведомой растяжки. Соответственно, мы допускаем такую цикличность. Цикличность это замкнутость. как бы природа и культура у нас больше не разделены. Мы допускаем манизм. Манизм, природа, культурность. Да? Это значит, что природа нам дана в формах исторических, в тех, которые мы способны воспринимать, но при этом она не дана однозначным способом. Она дана как множество там, параллельных связей в электрическом ну, соединении. Рекурсивное мышление, да? Ну, да. А, и, и тогда получается, что у нас нет... Нет, не совсем рекурсивно ...детерминированной причинности. Да? И причинность порождается внутри. последовательность витерации, а как еще сказать... Ну, хорошо, итеративное, да, но рекурсивное – это, значит, э, воспроизводящееся без э, отклонений? Итеративное? Ну, итеративное, а почему не рекурсивное, нельзя сказать? Потому что… Рекурсия э, в возвращении к началу, да? Ну, mm -hmm. хорошо, согласен. Ну, да, итеративное – правильное, согласен. Ну, то есть, имеется в виду, что э, если мы вводим… Грубо да. говоря, такую двумерную модель, так? А, хорошо, не двумерную, просто плоскую. Так вот, причина следствия — это плоская модель. А, точнее, вот так скажу. Линейная. А, да, можно рассуждать а, в пространстве. А, причина следствия — это модель плоская. Линейная. А, хорошо, линейная. Сейчас объясню, почему я, имею, почему я сказал именно плоская. Если мы добавим э, сюда еще одно измерение, допустим, скажем, что эта линейная модель должна во времени, то есть ну, добавим итерации как раз, мы таким образом создаем, э, еще добавляем еще одно измерение, еще одно пространство. Точнее, еще одно измерение к этому пространству. Да, еще одно время добавляем. Но мы ходим по времени. У нас ничего, кроме время, вре времени в нету. Но мышление может ходить кругами. Поэтому, ради бога, там формальных пространств может быть сколько угодно. Да. да, но здесь время перестает быть первоначальным предикатом. Да? Как бы сеткой координат. Время становится временем процесса. Ну, естественно, да. да. И так вот на протяжении этого времени, дополнительного назовем его.. Складывающиеся факторы формируют собой условия для обновления этой цепи причинно-следственной ну, вот причинно логики. Mm -hmm. Так вот, законы, которые формируют таким образом вот эти вот условия, они опять же подчиняются не предикатам, не там, свойствам пространства-времени, а заложенного в них, э, идеального, но э, существующего, целого. А почему он, он идеальный? <клевый> <клевый> <клевый> не важно, это вот У меня тут есть возражение по поводу сказанного вами, принципиального характера. Вот то, что вы сказали, это хорошо для, для мысли, для мышления, да? Для мышления. Мышление может к чему-то вернуться, чуть-чуть там отправить и начать снова. Да? Но это не есть время на самом деле. Поскольку время по определению, во времени, по определению необходимо производство фиксации. Субстанция. Вот. Да субстанция как ну, да, как, но... как средство проявления времени как да, но... поскольку э, субстанция это мышление значит мышление о, о времени но то значит да э, в субстанции происходят эти фиксации это то что называется конкретно да. <клышко> Слушайте, субстанция не мышления. Как ну раз Ильенко с этим борется. Потому... Два аспекта у спиноза мышление и протяженность. Нет, Позор. спиноза борется с двумя аспектами кортезианства, мышление и протяженность. У спиноза? Спиноза говорит, что конструкция выглядит иными, иным способом. <клышко> а двух полюсов нету. Есть э, э, имманентная субстанция. Субстанция дана теоретически сама по себе, она не делится ни на, ни на дух, ни на материю, она является изначальной плотностью. И это как бы допущение для систем, системной сложности. То есть это, ну, такая, скажем, метафора, да? для чего? Для того, чтобы, в, в, ну, как бы убрать дуальность и запустить процессы, от эту гитерогенную сложность. То есть субстанция осуществляет манизм, а тогда суще... конкретные сущие являются модусами. И это связано с радикальным теологическим переходом. Теологи... Бог обычная необходимость а... или свобода. А для спиноза субстанция необходимость, а свобода... И подавление становится вот, принадлежат к модусам. То есть он вообще из, Он вводит субстанцию, не вводя никакой предикат. Это не свобода, не, не бог, не.. Ну, то есть таксиоматику вводит свою собственную. Ну да. Потом уже у нас в 90-е годы 20 -го века это анализировалось как антологии избытка, антологии нехватки, антологии избытка, после делёза, они держат вот эту непонятную моментность. То есть это значит, что эти антологии как бы все время процессуальны, что они могут себя переописывать. Но проблема сразу возникла вот в этой логике, как мы в манистской логике можем набрать достаточную рациональность. И, ну а другая проблема, это вот как бы Ильенко все время говорит, что а, как только там к искусственному интеллекту обращаются, сразу возникает привычный и как он называет это даже не, не в сверия, а как он, да, да нет, в, в этом тексте... Индуктивный осел по-английски. Да, это как бы интересно. Значит, спиноза у нас индуксивный осел. Спиноза это не Да, извините, я не конечно. И как бы научное суеверие. Вот этот дуализм, это научное суеверие, которое устанавливает свою аксиоматику от балды. Но при этом понимается как иначе невозможное не от полды. Да. Если раньше основанием можно было считать только предикат, то в этой логике основанием можно считать цель. <свят> то есть э... цель порождается в процессе. Нет, наоборот, процесс порождается целью. Да, no. давайте я еще как-то доведу, <связано> откуда он берет этот дуализм. Да? Из no, Декарта, right. из Ньютона, из неокантианцев. Неокантианцы – это те самые чуваки, которые во второй половине XIX века очень жестко разделили духовность и такую неопозитивистскую природу, объект дан внутри самым экономичным способом, а то есть то он уже, э, ну, Вы сказали, э, не, не, сейчас не, не сейчас вспомнил там была баденская школа, которая занималась качеванием духовности в культуру и э, работой с символическими формами культуры и логическая школа, по-моему, Нато, Марк да? Маркус ну, марбургская, марбургская да, а кассиры, есть, как бы. А вот Интересно, что кассировые 20-е годы полностью использовали как раз для какого-то варианта такого спинализизма. Что там было пересечение с консиантом, Пересечение да. все время. Да. И, как, это... Потому лесу, что да. Марбургская школа, она же задала как бы, возможность новой неклассической логики когда запустил эстеризм. А, а можно в вернуться? Я сказал про два аспекта мышления и протяженности, а вы возразили. Ну как же, разве спиноза не тот? Она не двуаспектная. У Декарта мышление и протяженность находятся в состоянии абсолютного разъединения. А Успенозы он все равно говорит о аспектах, именно о аспектах. То есть это монизм. Он же выделяет, тем не менее, мышление и протяженность. Вот я, я просто... Мышление, мышление извините, мышление как форма бытия? Нет, я такого не сказал. Субстан, э, мышление – это аспект субстанции. Это неверно, разве? Да, А? Я, да. А да, верно. Я тут вспомнил... Э, Ля Регова, который говорит, который называет свою диалектику материальной. Почему он так? Так, так, такой удивительный вопрос на первый взгляд? Что там у него у Регера, материального? А он рассуждает так, что вот разделение вместе разделенного, удерживание, удерживание вместе разделенного, то, что проходит у него там красной линии через его построение, это и есть материалистичность. Потому что если мы не будем разделенное удерживать вместе, вместе, да, или наоборот, ну тут можно ставить акцент на удерживание вместе или на разделенную. Разделенное да? как раз выступает мышление и протяженное. Да. На удерживание вместе, понимаешь? Вот. Потому что если мы не будем вот это удерживать именно вместе разделенное, то у нас неизбежно скатывание или к мышлению, или к этому. То есть, в тиски бытия и мышления мы попадаем сразу же, да, скатываемся в идеализм какой-то. Или насчет бытие, или протяженность у нас, материализм, или мышление. А это он считает есть идеализм. Вот такой. А удерживание вместе разделенного, то есть вот эта субстанция спинозы, это и есть, по его мнению, настоящее материалистическое понимание философское. И я вот в этом аспекте с Эгибом абсолютно согласен. Ну, потому что там удерживается что? Существование и мышление одновременно. В спиной, э, в субстанции. Да не существование, оно... а протяженность. Тут существование вообще Нет. пока... Протяженность. Мышление это тоже бытие. И протяженность это бытие. бытина У спинозы субстанция бытина Вот, что мне кажется, его единственное, но недостатком. Потому что как из... Из бытийной субстанции может чего-то э, нарождаться. Субстанция, на мой взгляд, должна быть где-то вот под бытием. А из нее вот... Она... вот. Да, так, она А каким образом субстанцию укладываем? То есть она есть? Я не специалист по э, спинозе, честно скажу. Но вот это есть, она как Она бытина получается. Но, но, с другой стороны, можно сказать, что не бытие, потому что вот эта вот осцилляция э, мышления бытия, да, вот когда разделена вот такой осциллятор, да, она, э, это бытие, а когда она схлопывается, то есть, того, когда мы скатываемся в идеализм, все, это ничто, что. Почему вы да? называете идеализмом? – Идеализм, но потому что идеализация чего-то одного, и, а то, ну, с точки зрения того, что мы идеализируем материю или мы идеализируем мышление. Мы идеализируем или... в каком смысле? Приписываем ей э, качество какого-то идеала или нет? Но... В прямом смысле. Нет. Да, он главный идеал. Главествующий идеал для нас становится мышление. Глав... Главествующий идеал для нас становится материя, mm -hmm. понимаете? И мы становимся материалистами, а все остальное а мышление – это высшая форма. Тогда, тогда, если, ну, э... И это по регулу, это идеализм, я с ним согласен. А материализм – это именно удерживание вместе. И субстанция спиноза очень к этому подходит. Так я еще раз повторю то, то что сказал. Вот это протяженность спинозы и э, мышления, это субстанция. И когда мы вот, удерживаем вместе как разделенное, это вот и есть, она бытийная. Она что-то производит, фурычит. А когда происходит склопывание э, протяженности и мышления, ну, субстанция, она проваливается в ничто. После того, что тождество развлеченного, тождество развлеченного ведет в ничто. Вот и все, и мы проваливаемся. Я есть, думаю, что э, это тоже аксиоматика своего рода. Ну, Правильно. естественно, это моя как бы интерпретация, но она мне нравится. То, то есть я сам себя поуправляю, я сказал, что вот она бытийна у него, и это мне не нравится. А тут я вижу, что она как бы вот двость, она и бытийна, и небытийна, субстанция. Она вот именно изначально, она на, на границе с ничто существует, как некий вот, вот, вот ничто пульсирует, а сверху да, вот этими, этими биениями. Мне кажется, да, мышления. Замечательно то, что вы сказали. Я вот процитирую тоже Юрий Лиге, он где-то сказал, что, э что главный вопрос философии это кто против кого. Вот. Мне кажется, что вот тут, если, скажем, более истори историализировать наш разговор и отойти от научной проблематизации, которую в статье Ильенкова представлена и попытаться найти, в каких смыслах, как бы, в чем предстают эти модели мышления, представлены сегодня, мне кажется, сегодня это, скажем, то, что можно было бы назвать акселерационизмом против шизоутопии. Акселерация это, скажем, это потомок по позитивизму. Позитивизм, в котором рассматривается некий самоданный разум, который производит прогресс в виде материальности, который в свою очередь детерминирует самоданный разум, в котором сохраняется вот эта вот дуальность. И, собственно, а а акселер акселерационизм, он настаивает на вот... То есть это такое это такое мировидение, которое как будто настаивает на позитивном разгоне прогресса, который на каком-то дальнем горизонте придет к чему-то, в общем, к чему-то, в общем, само по себе то, что тут появляется дальний горизонт, это сильно характеризует эту модель мышления. И вот вторая шиза утопия скажем так, первый вход в нее, это, ну, как бы такая вот Первая шиза, вход в нее, это осознавание того, что разум, то есть это осознавание того, что разум вписан в какую-то систему и в какую-то субстанцию и в то же время загипнотизировано с тем, что разум самоданен. Вот. Собственно, это как бы поразит шизофреническую... шизофреническую раздвоенность. Вот. И мне кажется, что стоит поискать, что в этих об обеих моделях может быть положительным и как бы можно могут ли они вступить в диалектический синтез. Потому что мне кажется, что вот э -э картина спиназистская и, и картина, которая отстаивается в, в статье Ильенкова. Ее можно было бы, например, сравнить с одним художественным произведением, вот процесс сказки, в котором есть некая монистическая система, замкнутая на саму себя, в которой есть, в которой все происходит по, по некой абсолютно строгой последовательной логике. Но нам и, и но нам, читателю это, это видится как, как бы нечто, нечто абсурдное. Тогда как тем, кто там участвует, это видится как нечто естественное. То есть они э, находятся в логике э, манизма и нет того, что позволит им трансцендировать это целое для того, чтобы э, прояснить его логику. Вот мне кажется, что тут первая э, критикуемая э, позиция, она может быть положительно в том смысле, что как последовательная векторная логика, пусть, пусть даже пользуясь некой как бы энергией заблуждения, она, она способна трансцендировать определенные, определенные как бы, данности и обусловленности. Вот. мне кажется, это большая проблема. Кавка это манизм или дуализм. По-моему, там как раз есть вот это. Трансцендентальная форма уже готового порядка, выданная в единство и направленная и вписывающаяся пассивным, вписывающая пассивным способом имманентное существование. То есть это как раз такая неокантианская модель которая потом превратилась вот в, в, в идеологию и то есть модель готова, или фолологоцентризм, да, есть целая модель устройства общества, она является языком, она структурно связана, она глубока, и она как бы захватывает вот эти индивидуальные тела и пишет на их телах своими... Так бы пыточными машинами да, да, да. соответствующие слова, да? Это не манизм. Это, это же как раз вот эта предельная форма дуальности. Почему не манизм? Потому что э, там процесс уже заранее дотерминирован трансцендентальной формой. А монизм как раз вот это вот шиза. Э, процессы революция, когда... Э, Отдельная индивидуация за счет своей как бы неполной описанности может записать, запустить алгоритм или сломать трансцендентальную машину. А, Я... Ну да, <связать> если так посмотреть туда, но, но дело это в том, что ведь эти индивидуальности они могут опонимать об, об, свою не, неполную записанность как некоторую, некоторую негативность. По отношению к тому целому, в котором они... Если это негативность, то для них машина предстает как монстр, который не, не меняется, который нужно уничтожить. И тогда то есть, они основу, уничтожают шиза... монстры и возвращают тоталитаризм. Да? Монстр монархизма и, тоталит... и как бы версия тоталитаризма. То есть нет вот этого звена, где происходит перепроизводство там, исторической формы, интеллектуальной, научной формы. Но это и была как бы борьба. Так. Собственно, борьба за что? За то, что насколько можно переизобретать действительность. Если мы работаем в оппозиции, то у нас такой возможности нет. А если это спино... спинозийская этика, антология в которой... Все недоопределено, но зато очень много связей. И эти все связи э, к, э, содержат причинность внутри себя, они причины недетерминированы, соответственно, э, результатом будет не абстракция, а конкретность. Конкретный там институт, конкретная субъективность, э конкретный модус бытия, там радостный, нерадостный. Ну вот тут тут вот это, это натыкается на действительно такой как бы краеугольный политический вопрос, а именно о том, каким образом мы можем изобрести альтернативно, если все, что мы можем помыслить, оно изобретено, скажем, так или иначе. Как, как, какими-то формами власти. Оно не изобреталось, вот. и... оно просто и... существовало. Нет, нет, нет, в том, что в том, процессе вот существования. Вот ну, а, например, то, что вот Фуко, да, о чем, например, говорит, да, о том, что мы не можем уйти далеко и радикально от того, что, изобрет... и что изобрела для нас власть. Мы можем заниматься какими-то индивидуальными. Практиками уклонения, или же, например, субверсиями, пародиями, как вот предлагает Джудит Батлер. Вот. Соответственно, поскольку все, например, и идентичности и, и, и, и стратегии, они не могут далеко уйти от никакого целого, в котором мы находимся, то тогда как раз тут вопрос о радикальном переизобретении реальности, он оказывается... Под большим вопросом, тогда как в позитивистской линейности он, мне кажется, более вероятен. Да, получается перманентная малая революция Джудит Батлер. Ну а это, это довольно-таки довольно-таки пессимистичный прогноз. Но зато то, что мы получаем, мы получаем конкретности новые формы индивидуации, новые формы институтов. А если мы из позитивистской логики э, логики негативности э, ломаем то мы можем получить перевертыш. перевертыш? Ну, ну, собственно, откуда взять новую реальность? А, тогда мы ее должны как помыслить. Она имманентным образом возникнет, но у нас запрет на а, как бы божественное явление. На второе пришествие у нас пока запрет. Да, ну, нет. О... Но... Если вы говорите, можно, а Дмитрию, дать слово. Да. да, про социальную реальность, то, то она изобретается достаточно простым образом. Это просто изучается социумом, и... А потом конструируется более лучший. Ну да, то есть на базе опыта. А, а становится... почему будет вот это возможно? А потому что мы всегда запаздыванием существуем и поэтому мы не знаем общество в котором живем как сказал известный персонаж всегда поэтому это изучить общество всегда полезно изучать вот и я как раз таки когда... мы всегда отстаем я как раз когда в том числе когда думал о том как ну вообще как представить вот эту вот связь между интегральным интеллектом шенином между Ильенковым, и его текстом, и вообще вот этим всем неправильным подходом, мне пришла в голову мысль, что, по сути дела, то, о чем мы стали бы говорить вот во всем этом вместе, мы, по сути дела, начали бы документировать свой взгляд на общество современное, сечаше, интерполируя, точнее, давая себе пространство для... Интерполирование на то, что мы в будущем будем видеть в этом обществе. Эм, вот. Но мне кажется, описываем, мы его задаем. Я просто не понимаю. А в чем вот связь, по-вашему, между Ильянком и вот Уилбером? Просто Это косвенно связано по крайней мере с тем, что Алла мне предложила взглянуть на Ильянкова. А, как носителя философии <laughs> в этом вопросе. Это, это понятно, но просто Гудбер, ну это какой-то, я не знаю, как сказать, типа... Сказочник? Ну, не сказочник, как сказать, ну, не эйдж вот такого плана. То есть, если уж вы искали бы такую же фигуру в советской философии, то уж был такой персонаж, который был на поверхности марксистом а внутри там, увлекался а, э, религианством и так далее. Кто же? Ботищев. Братиш, вот, вот эти перестанье вот вот вопросы из опового языка. Он марксист? Ну, ну вначале был, да. А потом ну, он был, как бы, на поверхности, марксистом, а внутри – рарихианцем. Ну да. Ну да, ну, Дуповка ну. не клетка, да. То есть не у а, а что он него он китильянцем всегда был. Он, он, он сначала был таким коммунистическим марксистом, то, что он называется. А может, мы его вопросы задания? А вот, что эм, Дмитрий скажет? Просто да, один, я, а, да, я, давайте Дмитрий все уже вопрос задать. А, ну да, у меня просто очень маленький вопрос. Да. По поводу целого вот, идея, которая отстаивается кстати, Иринкова, Это, это целое, оно, оно, скажем так, может быть как некий ну, мыслящий, мысленный эксперимент, или же как э, до, достоверный эмпирик. Потому что если мы говорим о мозге, да, допустим, у нас есть эмпирические. Какая-то биомасса А можно подробнее про разделение Между мысленным экспериментом И достоверной эмпирикой Да, ну вот допустим Если мы имеем в виду целое Если мы мыслим из позиции Не самоданного разума Который начинается С какой-то логической цепочки А из позиции того, что есть приорных данных То есть опыта, или что? Что? Ты меня сбил как-то сейчас Извини. И Ленков, я думаю, что имеет в виду, скажем, в качестве примера, элементарную клетку, да? живую клетку, имеется в виду, и две альтернативы, или вообще живой какой-то организм, и две альтернативы его изучения, это раскладывать его по молекулам, угу. позитивизм, угу. Вот, и подходить такой фи физикалистский взгляд, или наоборот, другой ну, был пример известный, когда он говорил, что бессмысленно... Ребята, я когда-нибудь буду говорить, я его руку поднял, вообще, как цивилизованный человек, и жду-жду. Вот, один, я, задал, я уверенно, Потом прокомментировал, это... потом еще комментатор, <свят> Да. У так все, и промолчил всю, как всю как дорогу. Давайте. Давайте. Вообще я это, вот, часто пропускаю в э, э, э, наши встречи, хотя они не очень душевные, вот. именно потому, что мы начинаем разбирать э, какой-то синтаксис э, текстов, не отрываясь от них просто ни на, ни на один шаг. А меня сегодня привлекло э, такое положение, вот, что было озвучено. озвучено что мы э, рассмотрим, прикоснемся к тем э, э, философам, которые были забыты, незаслуженно были забыты. Вот э, Ильенков э, в своей статье, он полемизирует с некоторыми тогда живущими людьми. Вот, э, и вот эти люди, я знаком, допустим, много самой третью, допустим, тех, которые вообще озвучены э, значит, в этих двух статьях. Вот это вот интересно. Какой их был взгляд? Это одно. Второе. Значит, Ильенков, Ильенков в этой статье, как мне показалось, пытается сказать каким-то языком, что кризис, ребята, кризис в марксистской философии. Уже тогда, в 60-е годы, в середине 60-х. В 90-х почему были забыты? Да потому что сказали, вы не наука. Вы с Высхоластика чистой воды. Потому что ничего не сдвинулось со времен Гегеля и Маркса. Маркс единственное, что свел вместе диалектику и материализм. То есть диалектику Гегеля и материализм Спинозы. он свел вместе. Вот. И ничего, но это уже было что-то. А что сделали вот эти вот подпольные, так сказать, э, философы? Мы это совершенно не рассматриваем. Мы рассматриваем текст. Понимаете, меня это ну, дико не удовлетворяет. Вот почему не рассмотреть какую-то статью э, Зиноева и показать, что нового он внес в эту логику, понимаете? Почему не рассмотреть э, такого философа, как Кедрова? Ну, вот, что он выдвинул? Были ну, ли... Вы же тоже можете предложить тексты в группу. Нет, вы понимаете, мы, мы мельчаем. Понимаете, вот э, э, постмодернизм нам задал то, что философия есть своя своеобразная литература, не более. А я против этого протестую. Вот Следующее. Вот э, я хочу сказать о.. Э, в моменте вот Кена Уилбер очень хорошо зацепили. Дело в том, что, э, да, он он не первый, кто э, начал говорить так. Вот я кто-нибудь читал Кена Уилбера? Чуть-чуть, один человек. Вот. А так многие услышали его первый раз. Ну, как я представляю, это в высшей степени человек, представляющий философию дуализма, то есть он пытается соединить матери... каким-то образом материализм и идеализм в классическом понимании этого слова, да, этих слов. Но, с моей точки зрения, все-таки в нем идеально побеждает. Кто, кто, кто э, цитировал Кена Уилга? Очень интересный для меня человек, который пытает, пытался, к сожалению, пытался соединить математику и философию, рассматривать модели языка, рассматривать модели мышления и э, философствовать в этом плане. Это, ну, Налимов. я совершенно правильно. Кто, Василий кто, Васильевич кто, Налимов. Василий Васильевич Алимов, он, он и эм, э, э, полфиробент. Он и полфиробент практически одновременно выдвинули э, близкие близкие по идеям э, философские принципы. Вот то, э, о чем... Э, говорили, и вот эта школа, интегральная школа советская, кстати, был создан институт человека, который загнулся. Я о нем прочитал в Комсомольской правде то ли в конце 70-х, то ли в начале 80-х, об этом институте. Где, где должны были участвовать и кибернетики, и философы, и филологи. То есть это была такая ну, комплексная идея, как она умерла, об этом даже никто ничего не знает. И я нигде найти не могу. Вот это интересные философские э, вопросы, которые можно поисследовать, поискать. Понимаете? А мы рассматриваем э, структуру статьи. Ну, ребята, мне кажется, это неинтересно ну, это, ну, а, и а, а, а, а где еще можем найти какую-то мысль, представляющую собой интерес? Вот я, допустим, в этой статье ни одной мысли не нашел у Янкова. И вообще, чего, сколько я Енкова читал, там или ну ладно. В, в, в общем, он неинтересен. Значит, вы что-то предложите другого философа. Давайте рассмотрим. Может там будет чего-то интересного. Дмитрий, я с вами согласен, что существует огромный пласт, возможно, забытых, возможно, просто недостаточно, ну как, освещенных философов в прошлом, и и вы знаете многих, и, может быть, я узнаю о многих, в том числе и от вас. Но <coughs> необходимо признать, что обращаться к такого рода материалу нужно только в одном случае, в случае, если это поможет в преодолении э, каких-то современных вопросов. То есть... А не с точки зрения исторического интереса. Естественно, есть... естественно... история философии. Естественно, точка, ну, как бы история философии тоже является самоценной. То есть, -то у этого значит, есть... но мы тут рассматриваем да. спинозу. мы... Э, в контексте современной проблемы. <смех> в контексте современной, в проблемы. современной проблемы. Ну а кто, кто, кто, предлагает рассматривать Ильенко не в контексте или Кедрова, допустим, там, или еще или Зиновьева, ты, ты не в контексте? Да. Ну, Что-то кон конкретно а, а не просто Кедров там. Но я вообще считаю, что советская философия, она очень сейчас хорошо читается. Во-первых, в ней есть момент, который очень важен для новых антологий, в ней нет вот этой детерминации, субъект-объект. В ней все время прокручиваются э, версии каких-то новых, ну, под, ви, под видом диалектической логики, все время такой переход за границу смысла. И почему она проиграла? Почему, как бы, вот это вот... Э, а, опять же, кому она проиграла? Она проиграла ну, э, э, экспорт. подождите. Да. Во-первых, экспорту э, аналитической философии американской, да? да? А американская философия, mm -hmm. это, в общем, препарированный академический, очень жесткий э, формальный ход, в котором аксиоматика не пересматривается. Соответственно, если вся эта структура не двигается, значит, она очень быстро mm -hmm. набирает институциональную важность, mm -hmm. да, как бы, гордыню, и, естественно, э, там, где идет Поиска, где въезжает поезд уже готовые академической мысли, проигрывает значит, ну, в зависимости от еще политических условий. А, с другой стороны, она проиграла вот этой, я не знаю почему, но как бы просто сбрасывание, травматическому сбрасыванию. Я не знаю почему, как бы и травмы особо не было да, в 80-е годы. А, возможно, это проблема как-то допуска правил доступа э, поздней советской идеологии вот правила доступа зажали а когда они открылись то э, прорвало плотину. И, и в результате мы оказываемся с прерванной традицией в которой самое интересное для современной философии это вот эта э, аксиоматическая неустойчивость у Я меня есть ответ на ваш на вами вопрос Почему произошел проигрыш. Дело в том, что интересные мыслители, я не говорю там выдающиеся, но интересные мыслители были под двойной цензурой. Во-первых, это была официальная цензура, во-вторых, это была самоцензура. И то, что застрелился Ильинков, это его личный, во многом его личный кризис. Или там, что он покончил жизнь самоубийством, по каким-то образом. Это э, я просто видел воочию людей, которые не могли поступить просто на философский факультет, потому что они не были коммунистами. А поскольку они были с высшим образованием, еще тем более они не могли. Интеллигенцию не пускали туда и, и не пускали в партию. Это был вообще тупик. Они что делали? Они ну, уходили в религию, в, ну, как бы уходили в монастырь просто. А, а почему вы говорите, что американская проиграла? По-моему, уже про грецкую проиграла. Американская. Советская тоже. Я бы Я <с -правленная> согласен. По-моему, по раз французская, по-моему, мы мы мы мысль проиграла. Потому что 90-е годы... Вот имеется в виду советскую программу. То есть, это же мысли ленту, что как бы она и так Я и говорю, ну, через философию науки как бы импортировалась, но она еще и как бы под видом официального там диамата уже фактически тоже... Это и был позитивизм по Ильенкову, собственно говоря, поэтому он как бы с обоих сторон, условно говоря. Нет, мы говорим про игрок. в том смысле, что, академия, То академия, что академия, академические, кемнические вопросы переключились а там, забыли о а, своих и стали заниматься Дорида, условно говоря. Да. Нет, вам по уже... Фуко. Фуко. Я все думал, что это тот, который а? его. <смеш> или, или же, как что, может, вы имеете в виду, что наука стала опираться на попера. На ну, в том числе, да. Ну, Гльенко говорил, что философия оказалась в таком положении, что как бы она.. Э, э, э, то есть, как вот ну, такая фраза, что в официальной философии считалось так, что хороший философ это физик кто просто рассуждает о физике там, или о химии, что-то такое. философ, ну, это, как скорее, может помогать. И что это и есть, как бы, позитивизм. И, собственно говоря, э Лен и предвидел, что случится такая вещь, что философия, вот, как она есть официально, она не нужна, потому что она уже на какие-то научные явления просто наклеивает какие-то ярлыки дополнительные, ну, какие-то там диалектические И когда в этом отпадет всякая необходимость, эти языки просто будут сброшены, ну и все, вот, скроется, что это реально был позитивизм. Ну, собственно говоря, вот ученики Ильенкова, там тот же Марейв и так далее, они так и описывают. Вот, почему так легко все перевернулись вдруг... ну, да, Чем заняться а? Ильенко, у него уже было какое-то предложение, чем должна заниматься философия? Ну, ну, она должна быть именно, как он говорил, логикой, то есть и теорией познания и так далее, что это а, да-да-да. Вот. Ну, то, что он, он, он обычно сиология, он был, ну, нет, он был, нет, он нет, нет, это лишь, что он говорил, что как-то говорили, вот гоносеологизм у него, что это как бы нет никакого ни диамата, ни истмата, есть логика и теория познания. Да, предполагалось, что логика, теория, познания — это онтологическое дисциплина. Я хотел бы и партнер. продолжить, типа. э, сначала с вопроса, хотел, значит, почему проиграла, можно ответить, попробовать, если говорить про французскую философию и про немецкую 20 века. потому что здесь же, я не знаю, уже проговорился, это нет, Ильенков ставит, вот так вот том, на том материале, который им обладает, вопрос о бытии. Но без феминологии, разумеется, он не может на него ответить. И поэтому он оказывается вот в такой невыгодной ситуации. А постструктуралистская мысль, она уже как бы все это учитывает и как бы идет дальше. Поэтому он, находясь в Гегеле, как бы, имея Гегель последние точки как бы выше, он. А опять... куда идет постструктуралистская мысль? Ну, к самим вещам. Ну да, ну, вот, Нет, Я просто не считаю, что был какой-то проигрыш. Я помню это время. Естественно, интерес вдруг резко э, был вращен в сторону западной европейской и американской философии, но совершенно другое. Это, это не проигрыш, а проигрыш... Э, да, и, и вот как потребителя, грубо говоря, я читал аналитические работы, тогда мне это было интересно как естественнику. Это же какая-то ну, стыдно назвать философию. Да, аналитическая философия, там она как-то вот раскрутилась, вот действительно, вот, с Рейконом. Это же не философия, по большому счету, она превратилась в сколастику. Люди обсуждают логические операции, то есть логические варианты, выстраивают, исходя из априорных положений, понимаете, совершенно четко. Это в чистом виде схоластика сейчас, аналитическая философия, по моему мнению. Ну, Поэтому да. это не был проигрыш, вот потому что э, вот это, этот самый пресловутый диамат и эстмат, они были плохие, а эти были хорошие. Совершенно, я читаю, два фактора было. Но можно сказать, в том виде, как уже было сказано, это дебилизм плюс догматизм. Ну, это вместе связано да а с другой стороны можно посмотреть почему потому что люди когда вот произошел распад люди просто были в чем суть вот этого распада унижение величайшее унижение понимаете я прошу Ты прощения будешь... от всего своего лучше то с чем это связано вот это унижение Озвучивает конфликт. конфликт. Если вы говорите, если мы говорим о проигрыше, допустим, советской философской мысли. Да я говорю, порт, что, что не было проигрыша, как проигрыша. Хорошо, была если... ситуация, можно сказать, психоаналитическая, вот, которая конфликт, была так? связана с великим унижением, которое испытывал любой нормальный человек, да? Просто унижение, вот распад, превращение в ничтожество из великой страны, да, Мы можем и, все, и, это было, и все с чем это было связано, оно, оно было отринут. Ну, здесь проще, потому Нет, что... Понимаете, что, понимаете, что это... вот, с точки с, с зрения же формального развития, вот западная традиция, аналитическая, скажем, и диамат. Я несколько лет назад пытался, вот так сказать, помыслить, а мож, можно ли было вот... Диамат в том виде ужасным совершенно, которым он был, превратил в нормальную философию. Можно было. Можно было взять... И получится домаш... аналитическая философия. Потому что диамат... Что такое философия? Диамат... В чем величайшее преимущество диамата был? Это был язык. Язык, который был отчасти понятен народу. Вы понимаете, да? Ну, отчасти ну, он был, ну, язык, ну, можете, народ понимать в узком смысле. Но только в том случае, если да. вести все образование, Нет, но он был широко распространен на язык, да, понимаете? Ну за счет образования. Ну, ну конечно, да. Дмитрий, вы можете просто сказать, было что понятно я хотя бы о, чём ну, говорят ты, о ты чем говорят философы, Ну как про это? Я просто хочу на самом деле зафиксировать. Разное происхождение, допустим, для начала, американской э... аналитической. аналитической философии и советского вот этого. Причем в контексте того, о чем мы сегодня говорим. О текстом проблемы, то есть сегодняшней темы, э, у нас выступает текст под названием «Советский интегральный интеллект». Верно? Да. Советский интегральный интеллект как проявление, допустим, в том числе забытого на, на настоящий момент философа Ильинкова, который подходил к этому с точки зрения, допустим, интерпретации взглядов Спиноза. С точки зрения Шенина и его книги «Интегральный интеллект». К чему я? Я говорю о том, что американская, назовем это школой, или течением, направлением, корпусом философской мысли по интегральному какому-то там методу, вот этому вот, его можно противопоставить, или даже не противопоставить, а просто э, представить себе не противостоящим, а сосуществующим с советским э, образом вот этого интегрального подхода, интегрального метода, интегрального, интегральной философии. О чем я говорю? Я говорю о том, что, по крайней мере, вот в этом вот тексте э, советский интегральный интеллект, который сегодня поставлен как э, текст проблемы, верно? Там говорится о том, что... Да, возможно, это будет анализом текста, но мне кажется, что это очень, очень четкая структура для того, чтобы в дальнейшем представить себе, что можно здесь обсудить. Что я предлагаю обсудить. В советском философском дискурсе, с точки, ну, со слов интегральной интегральная философия находила в себе находило себе применение, по крайней мере, для того, чтобы инженеры вот там каких-то ОКБ или еще чего-то в этом духе реальные, конкретные, там физические... Ну, то есть для того, чтобы производить вычислительную технику, к примеру, так? Эта проблематика там озвучивается. Тогда как в американской культуре, философской, в первую очередь, интегральный подход выражен в психологии, выражен в изучении, исследовании мыслительной деятельности, сознания. И это и взаимодействие сознания с обществом, общество с сознанием, то есть в изучении, может быть, социума как такового. Можно сказать в таком случае, что в советском э, наследии больше преобладает практическое применение этого интегрального подхода с точки зрения кибернетики. И это важно, по-моему. <coughs> Возможно, я э, просто-напросто утрирую, но э, этим утрированием я пытаюсь э, провести линию из своей головы для вас, коммуницировать ее. Мне кажется, ну да. Но в 60-е годы это было очень популярно. То, что написано в этой статье, это, на мой взгляд, чушь абсолютно, абсолютная. Да? Но, тем не а нет, советский интегральный интеллект, вы говорите да, про нее? это было принято. Вообще, когда я слышу слово «информация» в философском дискурсе, я хватаюсь сразу за пистолет. И вот, вот в течение 20, примерно уже прошло 25 лет, как я это стал делать, и не было ни ни одного промаха, ну, в том смысле ни, ни, ни разу не пожалел, что убил, понимаете, да? Но вот есть популярное слово в 60-е годы, оно на, начало как-то внедряться в обиход. Вот, лю, люди стали использовать, не подумав там, или из своих, я думаю, знаете, есть такие быстрые на, на, на язык люди, которым, в общем-то, все равно. Если ложится словечко, то и что такое информация? Информация – это знание, ничего больше. Знание по-русски – знание. Есть еще информация… Есть как... отрасли человеческой деятельности, где информация имеет другое определение. Есть еще технический переход. Информация – как технические темы. Техники да? – это вот, кибернетики. Согласен, но… В вот то. <свечный> Точно так же, что Восток заимствовала демона из, из естествознательских наук. То в, есть в этой статье это можно использовать просто как терминологию для построения в, модели. Давайте в, вот. Дмитрий Вегадимович. Информация здесь непосредственно образом связывается с материей. В работе на интегральный интеллект в этой месте. Вот, да, да, да, Я это до сих пор есть люди, которые. Строит модели сознания на, на основе э, понятия информации. В, в Москве есть философ на букву Д, не буду продолжать. Он регулярно, очень часто выступает на всех. Заслуженный там, профессор и прочее. А что такое страшное? Что а? Здесь. Да. Вот. Скажите, и... пожалуйста. Это? А? Скажите, пожалуйста, фамилию. Скажу тебе. Хорошо. А вы выступаете как критик этого этой модели выступаю, да, философа как... потому что считаете Нет. что а, принятие да. за Используя слово информация можно доказать очень многое. информация есть не что иное как знание а это как, как гипостезируется да вот информация как будто в этой некая сущность есть как, как нечто вот что что да? Понимаете? Как и... Бог, который принимается за реальность, да? но да, на самом да. деле Бог это просто вымысел. Гипостазирование. Точно так же и здесь можно употреблять слово информация. Ну, так как в тексте, статьи она оно, оно употреблено. Мы докажем, что информация э, сродни там энергии и э, какая-то какая связь с материей. Вот что его. Понимаете? Понимаете? Не, ну, его. Да, да, да возможно. Шейнина, все. да, скорее всего. Ну, то есть, как бы, я не читал да, книгу, да, но да, да, да, цитата да, вы верно передали да, контекст. Да, да. Я хочу сказать, что никакого другого смысла в слове информации для философии, как кроме слова знания, нету. Вот, встречаете философский текст, замеряйте на знание, все будет ясно. Если сразу же он из какого-то такого гл... глубокомысленного превращается в какую-то ерунду. Значит, Существует социологический термин, называется он «информационная эра». В а этом это термине знания. слово «информация» используется как замена экономика слова «знание». Ну, Вы правда так считаете? А, конечно. Я бы сказал, что информационная... Это не экономика знаний в, философского термина, в философском понимании слова «знание». Это то, что сейчас да. уже принято называть экономика внимания. Да, плод информации... Вот еще второе употребление, это в коммуникативном смысле, да? ну, вот знания передаются какие-то сети, да, да. Да. информационная эра в этом смысле, да. эра передачи знаний. И вот что вы знаете эра. об этой эре? А? Вам не интересно поговорить об этой эре, об этой эпохе? Чем занимаются дети, которые на ютубе сидят? Чем занимаются люди, которые сидят в социальных сетях? Но, каким будет, каким да. будет да. это нарождающее общество, которое во времени А подождите еще Дмитрий. Ну, вот сейчас я отвечу, <свист> чтобы <вы> начать какой контекст текст. <свист> а, вот, не знаю, проговаривали ли или нет, но вот когда читаешь э, этот микс сопрошения на э, этот текст, э, он то сразу же вспоминаешь э, то, что уже стало совсем на там о предсказании Рэя Курцюэла. Э, и, знаешь, там, технологическая сингулярность и так далее. То есть все получается, что книжка, опубликована в 70-м году, она, так или иначе, касается тех, ну, не знаю, назовем это мифами, в которых мы живем сейчас, и практически очень попадает в них. Поэтому, вот, наверное, автор, который не приводит, собственно говоря, современные, современную мысль на эту тему так, как это видится сейчас, с так сравнения, но все равно он как бы вот к этому контексту отсылает, поэтому, наверное, не надо мы Шенина не считали, мы его критиковать по сути не можем, но интересно именно то, что в семидесятом году было написано то, что сейчас Стало сюжетом научно-популярных Что фильмов. потом неправильно поняли и пустили в неё. Нет, но, но дело в том, что Может, в эти 60-е годы там столько было литературы, что тему. Фантастическое, это, фу да. Фу футуристическое, да? Нет, но здесь это не преподносится как фантастика. Да, в том-то и дело, что это уже все, это уже предмет дискуссии в обществе социологов, в обществе хотя бы тех же самых пиар-менеджеров. Это то, что происходит прямо сейчас. В том самом обществе, которое мы назвали. Э, о, чем, о чем вы говорите? Мы, да, мы да, говорим давным, о том, давным, что. А давно это обсуждали в 60 году. Это не, не уникальный мыслитель. Об этом говорили. Глушков в 60-е годы предложил, ну, может быть, знаете, Академию Глуш... Глушков суперкомпьютер, чтобы построить компьютерный коммунизм. Это обсуждалось широко. Поверьте мне. Замечательно. Но это о в этом случае был... отсылка да, к историческому пласту да, забытой да. э, советской мысли. Ну, давайте сейчас Дмитрий, а потом еще подытожим. Вот это мне очень интересно. Вот это наше несогласие. Нет, я просто хочу добавить. Я вот в этом. Ну, знаете, у нас может такое получиться, что из этой. Безусловно, я тоже с этой идеей не согласен, что когда-нибудь додумаются, что информация будет сравнима с энергией там и так далее. Вот. Но не в этом дело. И просто я за свою жизнь очень много наблюдал, что интересных авторов выплескивают как грязную воду вместе с ребенком. Вот, и мы лишаемся таким образом. Я вот хотел ответить на моё, моё видение, что значит, значит «кто-то кому-то проиграл». Вот, потому что нет, нет такого объективного рефери, да, который может сказать «эта философия победила, а этот проиграл». Вот. Тут в другом деле дело что в информационном поле у нас на слуху сейчас больше Фуко, Де Лёстон и Гватари, чем э, те философы, которые работали в Советском Союзе. Но дело в том, и это огромный прокол, собственно говоря, той ушедшей эпохи, что на слуху не были философы и тогда. Советские философы не были. Только те, кто интересовался философией, а над ними, как правило, посмеивались, и обычно говорили, если кто-то что-то такое сказал, то говорили: философ. Вот. Как ругательство это было. Это же, ну, я тоже помню. Вот. И, и э, поэтому, э, поэтому нужно вытаскивать, как, как предлагает Ферабен, вытаскивать все, буквально рассматривать тексты э, этих инквизиторов, которые там э, проводили суд, говорит, это, это не... И я, когда читал вот Пола э, Ферабеда, то я просто удивлялся. Э, суд над еретиками проходил гораздо дольше, чем над философами в 30-х годах в Советском Союзе. Тройки работали намного быстрее, чем э, средневековая инквизиция. А там все это дело протоколировалось, возражалось, сверялось с, с Писанием и так далее. Так вот, мы когда это рассматриваем, что, как я понимаю вообще понятие это интегрального, интегральной философии или интегрального интеллекта, как объединение вот всех... То есть это как новая форма э, по старому пониманию, по, по, понимаемому дуализму. Когда мы не отрицаем ни э, религиозные, ни мифические учения. и э, имеем и, и в то же время мы знаем все современные достижения, самые э, формальные, самые технические. Физические какие-то открытия. Вот и здесь, и здесь я повторяю неоднократно и буду всегда повторять, что э, гуманитарным наукам не хватает математичности. Математики. Потому что в математике вот, э, в ней отражается, в ней также отражено, э, отражены процессы бытия, и мышления, и развития общества, и природы, и каких-то физических явлений, ровно так же, как оно отражено вообще в абстрактном мышлении. Но там можно все это просчитать. С помощью математического аппарата можно, можно моделировать. И именно к этому идет вот, э, создание искусственного интеллекта. Ну и заканчивая свой сумбурный спич, я вам хочу открыть такую вещь. Вот, э, я не знаю, где в России, но в Украине был э, Институт искусственного интеллекта. Знаете, Глушковский? Где... Киевский Глушковский, да? Нет. Знаете, где он базировался? Нет. Институт, основной институт, основная база, он базировалась в Донецке. Это Да. Ну и там же и космический завод по космическим приборам. я не знаю. Но самое интересное, что вот и журнал там выходил. Куда сейчас это все дело справилось? Наверное, в Киеве перебрались. Да. Вот, вот ну, вот. а, а Глушко, кстати, вот, когда его программу -то зарубили, не помните? Да, дело, то, в том, что, де, дело в том, что я, я, я копал это дело, дело в том, что идеи Глушкова возникли параллельно и в Чили, там э, этот, э, как же его, э, кибернетик этот, ладно, я вспомнил, mm -hmm. так э, вот он там внедрял э, в Чили, пытался сотрудник, э, у них был, как бы, этот проект Киберсин называется. Киберсин, да. Киберсин. А как это в кибернетике? Ставр Би что oh. ли? Да, да, да. Ставр Би. Вот и. Ну все это, конечно, грохнулось после переворота. Вот и это настолько похоже вообще. Там это разгромили военную машину, а тут тут вот что. В Советском Союзе попытались компьютеризировать, связать, сделать с обратной связью управление вот этой сложной. Уже все понимали, что люди не могут такой, такой огромный массив. И тем более, что нет обратной связи. Вот. Попытались... Умные среди, среди этих людей, они попытались это провести через необходимость военную. Вот. Все равно зарубили. Они чувствовали, что это подрыв, подрыв их ну, было да. То есть уже был сформирован класс, который сопротивлялся этому. Он сопротивлялся разными, ну чуть ли не на подсознание оттажения. Я закончил скупленную в в городе Зинограде. И вполне там все это все цвело и развивалось. В каком? И Зеленоград. Это как бы российская силиконовая долина. Да, да нет, имеется в цевело. Нет, я к тому, что я понимаю, что институционально, может быть, там что-то не но программа явно существовала и.. Да, да. Другая программа. Программа академиков. Понятно. Буш. Я будет даже на а тех... значит, на программа той, которая осталась. Вот вы уже в альтернативной программе существовали. Ну, да. Послушайте, товарищи, вот по-моему, ну, а, потому что все со мной согласятся, что заниматься археологией мысли. это, ну, В принципе, это, конечно, интересно, но оно, мне кажется, что интереснее все-таки обсуждать, обсуждать археологию мысли в связи с какими-то э, э, э, рациональными современными задачами, а, а именно для прояснения, скажем, предельных оснований способов мыслить, а также внутреннего структурного устройства этих способов мыслить. Потому если мы говорим не, не об этом, то мы говорим о, Абсолютно согласен. о, о, о вашей личной ностальгии. Вот. По-моему, не, не раз, очень. Не вот. Раз. Ну, Так вот, я, давайте сейчас я... Не, Нем, ну not... ты же наезд личный делаешь. Well, <сум> <сум> <wasn't> <av> <сум> поэтому <сум> я <сум> тебе <сум> сразу <сум> же отвечаю, <сум> не подняв руки. Это Ты совершенно <сум> меня не помнил. Нет, Совершенно нет. это его костюм, вы, а, Хорошо, я вас не поняла, принято а, Хорошо. Я просто в вашем спиче не. Ре услышал, ре релятивистское мышление. Понимаете, просто я в вашем спиче не услышал а, а, желание, скажем так, прояснить определенную современную проблематику. Вы проблематизируете а, забытость а, подробности. А, мышление прошлых эпох, никак это не пристегивая Можно я пристегну? Я только поняла, как пристегну, благодаря вашему вопросу. Хорошо. Вот у нас есть контекстная реклама, которая очень хорошо устраивает кибернетическую логику, то есть формальную логику потребителя, который сам себе самоочевиден, хорошо. детерминированно. И есть кембриджская угу. аналитика, которая... Трансформируют потребителя через э, тр, э, трансформацию смысла, да? через соединение психологии, социальной ситуации, смысла. Ну, в общем, почему Трамп победил. Да? И это две совершенно разные машины. И вот так, Блухую, думаю, потому что на, на уровне, нет, они разные на уровне эпистемологии. Потому что когда есть потребитель, то, то есть допуск э, такого социодетерминизма. И дальше алгоритм подстраивается. А если э, электоральный процесс, то есть интерфейс между психикой, потребителем, социальной... Э,